откуда все, все это чудо экономическое взялось, да, которое мы наблюдали последние десятилетия и к чему на самом деле это приведет. Вот смотрите, это балансовый счет Соединенных Штатов Америки. Да, то есть фактически, как я говорил, они пишут деньги у банков, покупают активы к себе на баланс. Вот, вот это вот балансовый счет Федрезерва да, с 2007 по 2019 год и можно видеть как раз таки. Вот, 2008 год, да, резко порядка одного триллиона долларов в ликвидности впуливается финансовая система и берется пауза. Экономика не взбодрилась, они предоставляют еще где-то там порядка 500 миллиардов долларов, покупают активов, смотрят, наблюдают. Не происходит ничего, да, и, соответственно, получается последняя программа ПУЕ 3, она была запущена там где-то ориентировочно, это 2011-2012 год, то есть еще с 3 миллионов до практически 4 триллионов долларов, 4,5, 1,5 триллиона долларов предоставляет ликвидности финансовой системы. И все, и зависает в этом состоянии на уровне 4,5 триллионов долларов до 2018 года до апреля 2018 года. Давайте запомним, ребят, эту цифру. Ну, по сути, друзья, вот это масштабы включенного печатного станка в Соединенных Штатах Америки. То есть порядка 4,5 триллионов долларов было напечатано за, за 7 лет, которые прошли после кризиса 2008 года. Тот же самый промежуток времени, что делал Европейский Центробанк. Европейский Центробанк напечатал в общей сложности 3,8 триллиона евро, балансовый счет Банка Японии вообще не отстает, они выкупили вообще, Центральный Банк Японии выкупил все, что можно выкупить, и даже сейчас уже акции начал выкупать. Ну, а вот это совокупная сумма ничем не обеспеченных долларов, йен, евро. Которые были напечатаны с 2008 года, то есть по состоянию на 2008 год предкризисные явления, да, в общий размер активов, которые были напечатаны всеми ФРС, Европейским Центробанком, Банком Японии, Народным Банком Китая, все в совокупности не превышали в общей сложности 5 триллионов долларового эквивалента. И 15 триллионов долларов было напечатано за этот промежуток времени. Когда у вас печатают ничем не обеспеченные деньги, в чем может заключаться спасение? И здесь получается, что несмотря на то, что деньги печатались, несмотря на то, что ликвидность в финансовой системе предоставлялась, да, то есть инфляция как такова не разогналась, то есть экономика для того, чтобы выйти из проблемной ситуации, да, что низкие процентные ставки к росту экономики не приводят, нужно очиститься. Экономики нужно очиститься от неэффективных банков, от неэффективных компаний, чтобы, соответственно, произошло некое такое очищение, как это было, там, допустим, в восьмом году в России. Да? То есть многие там обанкротились, но тем не менее возник эффект для хорошего качественного роста в следующие 10 лет. И вот печатание денежных средств, программы количественного смягчения, которые проводили мировые центробанки, Федрезер, Европейский центробанк, Банк Японии, Банк Китая, они все совокупности повлияли на то, что выросли в том числе и фондовые рынки.